Про яйца. Торговал я на мел, мелкооптовом рынке заказ. Был такой в истории Ангарска. Дела мои в то время шли неважно. Но это по моему мнению. А вот другое мнение. Стою как-то за кружкой пива, а дело уже в конце зимы, и пиво можно было пить уже на улице. Дело было на окраине Огненского, и большинство в очереди знали друг друга хотя бы шапочно. Здравствуй, здравствуй, как дела? И так все. И я отвечаю на чей-то вопрос. Да, неважно. Вдруг сзади в очереди твердый женский голос. Стоит в очереди, стоит в норковой шапке в рабочее время. Днем пьет пиво, имеет три торговых точки на рынке, невыжные дела у него. Меня как обухом по голове. Три точки. Поразмыслив, правда, одна точка сдвоенная. Слишком мало места сдается под одну торговую точку. По аренде. Вторая точка, где я торговал яйцом, несла сплошные убытки. Об одном случае с этой точкой расскажу. Перед Паской цены на яйцо взлетели вверх. Городская газета «Время» осветила необоснованность такого подъема цен. Оптовые цены немного упали. Под эту волну молодая пара открывает на оптовом рынке заказ точку торговли яйцом по этим новым ценам понижим. У меня партия яйца была по старой более высоким ценам. Пришлось и мне снизить цену до уровня появившегося конкурента. Моя торговая надбавка в сложившейся ситуации составила 70 копеек. Продав остаток партии по этой цене, я взял новую и... И наценив ее на 70 копеек, стал торговать. Молодая пара возмутилась моим поступком. Молодой человек сам не торговал. Он опекал свою спутницу. Играл в ее глазах роль рыцарствующей крыши. Снизойдя до разговора со мной пренебрежительно спросил, ты кто такой, чтобы поставить здесь такую цену. Я постарался вразумить, вразумительно ответить, что какое-то время торговал за 70 копеек. Тогда мы с женой открыли свою точку думаю вам не вредно поторговать на тех же условиях послушай мужик завтра в 9 приедут ребята ты не так будешь вякать будь здесь в это время в 9 утра никого не было Подождав еще немного я в половине 10 вышел на крыльцо рынка Крыжу крыльцу крыльцу подъезжает иномарка и из нее вываливает бригада ребятишек. Дальнейшее описывать не буду. Пусть они в твоем сознании, читатель, будут такими, какими ты их представляешь. Вот они поднимаются, а я спускаюсь. Мелькнула мысль, мне вернуться что ли? О чем может идти речь с этими тугомыслящими? Торпедами, идущими к назначенному объекту. В лицо они меня не знали. А я не геройствовал и не вернулся. На следующий день на рынок нагрянули с проверкой станции. Для видимости несколько секунд посмотрели несколько соседних точек. Всю же мощь интереса обрушили на меня, на мою точку. Я был рядом и понял, что это тоже... Бригада ребятишек, приехавшая по заказу, быстренько составили протокол, что кроме яйца с одной точки торговали и консервами. На мои попытки оправдаться, что вот стоит ведерко с хлорированной водой, где продавцы моют руки, вот полотенце, которым вытирается сотрудники, сотрудница эпидемстанции ответила, ты лучше в унитазе руки мой. Уже занялся эпидемстанцией, мой молодой конкурент ходил за мной и хлопал в ладоши. А эта сотрудница, составившего протокол, Порхал, порхала по кабинетам, как бабочка. Это было удивительно. При ее росте вес превышал норму в 2-3. Пытался попасть в кабинет к начальнику. Меня остановили. Остановила симпатичная знакомая сотрудница, жившая неподалеку от меня. Она сказала, что начальник уже подписал, и его теперь очень трудно переубедить, отказаться от своей же резолюции. Заплати штраф, дешевле будет. Через несколько дней выхожу я из заказа с женой и другом Виктором Донором, а навстречу представительный парень. Он остановил нас. Ты, Валентин? Да. А вы кто будете? Я папа. Это был отцового. Под... Его потом расстреляли из двух автоматов. За что и кто, я не знаю. Он был главой ОПГ. Что я ему тогда ответил, догадайся сам, читатель. Он сразу все понял и сказал, что я прав. На следующий день молодой конкурент подошел ко мне, с извинениями. Санэпидемстанцией не принесла извинений.